Ребята, всем привет! Сегодня начало гусиной охоты. Уже, конечно, открылось давно, у нас 4 дня назад. От машины перетащил все вещи. Вот у меня. Буду сейчас раскладываться, все, справлю. Время уже у нас сейчас к 7 вечера подходит, уже позднее такое. Хотелось, конечно, сходить профиляну, но и так подскажу, расставлю их. Может, еще вечером гусь полетит, будет перелетать куда-то.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 Есть! Двух штук сразу. Спорим. Спорим, ребята. О, аж мандраж. Так, еще летят. руки трясутся. Первый гусь в этом году. Он стая еще летит опять. В голову он раза сразу. типа спит и второго сейчас уже соберу блин 3 то не достала хотя по нему стрельнул раз но ну, воткнулся как вот тут покрупнее какой красавчик Нет, я тут сапоги скрывает весна да пришла Все, какой у нас 5 мая он херачит как оттуда так. вообще он с ветром дует все аж потемнело на улице а вот тут и жди гуся когда он полетит сейчас пока гусь не летит и думал думаю крюку пособирать да может сварить а то еще целый день сидеть, пить охота будет. Да, кружку сегодня не взял, вон какой ерундой пользуюсь. Хорошо бутылка была в машине, блин. Догно вырезал, получился стаканчик. Запах какой. Клюпой пахнет. Нет, даже и тепло тут, можно и греться. Ну вот и все, ребята. Охота у меня на сегодня закончилась. Приночевал два дня тут. Результат, два гуся, в первый день, с утра налетела стайка из трех штук, и все. Все как отрезало потом. Но, наверное, погода еще не позволяет гусю летать. Но уже тепло стало, сегодня заморозка не было. Профиля я оставил, если вдруг массовый перелет будет, так приеду сюда, пешочком пробегусь, да. Может еще и постреляю. Ладно, всем пока, всем удачи, всем спасибо.